Всем привет, с вами Макс Риск. Я на БК снимаю. Как он такой, без шумов. Так, конечно, вот английский стоит но это логично. Да, давайте сейчас имеем на русский, чтобы было нам комфортно. Кстати, пишите в комментариях, мне меня английский канал, создавать или же нет. Так, регионы. А мы сейчас проверим. Нет, ну реально лагает да я бы хотел подождать когда будет уже обнован так да. давайте ка зайдем ежедневно. не оно так пособираем сообщение пришло, лучше смотреть так как там ролик грузится 75 процентов и там Это там другой ролик загружаем да он очень долго загружается этим монтажом ага, да, вашем ну и монтажа. Давайте откроем обычный. Ну что ж поделать? Давайте на энгл идем. Кораб. откроем обычный сундучок. Есть 5 очков. очки как мы знаем. Нам дают больше шансов. Кстати, кто не подписан, подпишитесь на канал. Поставьте лайк. И мы откроем это сундучок. Если упадет что-то полезное, то сделал стрим. Ну ладно. Бак. Не хочешь, как хочешь, регион можно мне изменить язык, да. Регион хотя остается, а у языке изменить Так что, перезагрузим с персонажем, у которого меньше ХПМ, поменьше кубков, нужно его качать. Я уже это знаю. Открываем бронзовый сундук, а не ресурс. А был что? Ресурс, В смысле? Микрофон записывается, а? микрофон не знаю друзья вот не знаю теперь можно улучшить предмет попробуй да я знаю знаю все да больше подсказывайте так лучше пасе большое не научит ну, учат так и изумрудный сундучок тут явно должен большущий шанс выпать прям сейчас останови видеоролик поставь лайк подпишись напиши комментарий лучше пожалуйста и мы сейчас откроем Офигенный изводный сундук. Давай, давай, давай. Смотрим, смотрим. Вау. Вау, вау. Молли, спасибо вам. Буду стараться, конечно. Лари. Да. 795 монет. Офигенно. Это офигенно. В это заслужили. Улыбочка. Ох, цок там денежок. Давайте посмотрим. 120. Так как там много. В общем. Ставьте инвалидский лайк, э, как там говорить по-нашему, поддержите. Если вы тоже инвалид, то давайте вас тоже поддержим, напишите в комментариях, если вы инвалид, и из-за чего вы стали таким вот. Я из... Ну, в общем, я пока что не расскажу эту историю, очень опасно. Так, давайте зайдем. Ну что ж, такое, опять лаги. Так, смотрим проценты. Ролик загрузился в монтаже. Потому что загрузить на YouTube до да, 90% остается. По-моему, или 85%, я вообще не в курсе. Бак, бак, ты крутой, но я бы хотел, Лари. Или же Моли, моли, давайте-ка. На пока Моли отлично смотрится. Так, заходим. Клан. Лучше, конечно, было уйти с клана, потому что нет активом вообще нет. Но мы можем это сделать. Это сделать. Потом уйти это будет офигенно. А у кота Browser 6 так нельзя. Ну, там же нет такой ссылочки давать. А у Кларша Рояль нельзя. Да, заходим сюда вот. вступить А, понятно, понятно. Откройте доступ, откройте доступ. Блин, нет, фильтр... Фильтр, э, фильтр бы создали, вот а? Вот было бы получше. Так вот там открытый доступ Отлично. А, чувак, ну ладно, помогу тебе. Так что нельзя, вы уже запросили помощь. Ну а могу умножать монеты, это просто офигенно. между не забанить канал. No please, no, no, no. Я буду стараться очень много видео пилять Только пожалуйста, не удляйте наш канал за ваши авторские права. Мы просто веселимся. Хэппи хэппи. Happy happy does happy, на? Happy. Так, ну брошу, -мо, ну что ж такое, а? Ну ладно, не спам. Пошлите. Так что улучшить, конечно хочу улучшить, -мо, я не хочу проиграть. Так, Там посидишь, что? Так, вот. В общем, пишите в комментариях, сколько у вас аков в зомби? У меня уже два акка, два аккаунта. Так, так, так. Пожалуйста, игра не лагай. Нет, но, но, но. Камон. Игра надо мной издевается. Нарядно лагаю, что-то все сделали. что не так? Хотя проверяю, он Видеоролик. Вроде бы эта серия видеороликов. Так, это шестая, это седьмая, это восьмая. В общем, перезахожу. Итак, друзья, я перезашел так мужчи проверить телефоне все что норм как вам монтаж кстати так, удалить старый чтобы прям память не засырять не сделали ну что ж можно уже загрузить ну, давайте каштан ход текущий бой заходите ходите за выбираем канал да у нас не один канал блин блин блин лучше бы на автомате ну, но <соценно> собиралась спасибо большое что накопилось да Лучше бы на автомате. Бегу, бегу, бегу, бегу. Друзья, реально лагает. Эй-эй, за что лагаем? Давай-давай, давай. давай. бомба, бомба, -бом -бом -бом бомба. Ай, яй яй яй яй Реально лагает. Я думаю, это челлендж какой-то, а? Друзья, я не пойму, что за лаки. Брау Старши тоже так лагает у меня такой пока. Ну уж извините. Что загружу? Что он зажигает? Ну смотрите, пока. Может что-то научимся Может, что у нем Может что-то у нее есть идеальное. Так, смотрим все. Да, это седьмая. А это будет у нас восьмая на пока. почему бы нет. Да, мой взял пушки такой довольный. Охуей, видимо, риском есть, держать купюру, хочешь за что-то? Да, на пока лучше на играть по слабому. Ну да, неплохо. а где, где я вот я, вот я. Ну куда? Берем бронза, бронзовая там пушка, серебряная, это офигенно еще. Давайте тоже соберем. Я кто там забрал, блин, он забрал. Ох, какой хитрый. Он даже туда забрал. А, он язычком забрал, точно. У же есть язык. Бежи, бежи, бежи. Зайчик, бежим. Иди отсюда. Такой, иди отсюда. Откуда я знал? Откуда я знал? Э -э -э -э -э. Бегу, бегу, бегу. Заяц бежит. Бежит. Вам. жаль что он только взрывается. У нас просто нет таких, вот, да? Ну, понятно. Хована. Ну, что, ближнего боя вы такие слабые стали, да? Капец. Хопано. В рот, в рожь, чтобы у нас не попал. Как да. отлично. соберем хилочку. Ну, давай вот. Блин, вот этот а... летающий мышь Почему ты мне не помогаешь? Вам он такой что как так а? собираем ХП собираем ХП М -м, это ж больно специально офигеть, просто шок какой-то в общем пока заяц забирает Блин, ладно, ладно, пойду отсюда. Спасибо большое, спасибо большое, ты красавчик. Я думаю, я сам это сделаю. Ну ладно. Красавчик. Серебряная, чем это обычная. Не-не-не, не не надо. Дам микрофон. Если что. А то я так думал в мыслях, вы хотите узнать, какой у меня микрофон? Есть микрофон или же нет? Конечно, есть. А вот на телефоне нету. Больно же. Бежи, бежи зайцы. Ну, а здесь я покажут, как и все апк Мне, конечно, лучше что-то захватиться и стрелять. Мы же дальнобойщики. Опа, да? Да. опа, нашел одного ближнего боя. Так, попал. такое что как так? Шок просто. Так, хочу этого снайпера вырубить. Нельзя. Соберем хп. КП. КП регенерация, давай, давай. Прошу тебя. Да, да -мо, ну прошу! -мо, ну что я сделал? Не хочу выиграть. Хочу выиграть. Ну, блин. конечно же на боку, мне сложно. Хелпи несложно сложно. Как там сказано, диском сложно. Кто знает, напишите в чатике, возможно, вы поможете. Там да мне уже достали они всем. Так нечестно, иди отсюда. А, щит значит берешь. Логично. Так, иди сюда, ты. Иди сюда, я знаю, что там хочешь делать нам. Так, иди сюда. Блин, он хитрец, он хитрец. Где мы ранены, где нас убивают. Нет, так не, так нечестно плюс 40 кубков о уже по-нашему плюс 40 кубков опять играла куча что он скажу так. о забрать не ну конечно можно давайте посмотрим ну, ну ладно я бы конечно хотел всех пособирать сначала потом уже так собирать ну и ладно это не страшно тут просто тоже у нас есть не смотри тут есть предметы а тут у нас лапочки вот эти вот. Тут, наверное, прикольнее. Mm -hmm. Ну ладно, ладно, ладно. Всем огромное просмотр. Хотите продолжения? В описании загляните. Хотите прошлый видеоролик посмотреть? В описании. Прошлое, следующее и следующий эпизод. Для меня убрать. из них. Не, ну так нормально. Нормально. Всем удачи. Всем пока.